Так, добрый день, дорогие друзья мои. Сегодня 31 января 2017 года. Мои дети ушли гулять. По косогорам, вот по этим. Кататься на зимних средствах передвижения. Это лыжи-миники, снегокат и еще одно средство, которое называется Никита и Богдан. И я... Сердце мое материнское не выдержало, и я пошла, поперлась всред за ними. Думаю, надо же этот исторический момент записать. И вот я пришла на эти косогоры пешком, без лыж, без всего. Спустилась вон оттуда разными способами. На пятой точке в том числе. Слышны где-то вдалеке детские голоса. Где они там слышны, я не знаю. Но внизу проходит дорога. До низа еще далековато будет. Там дорога какая-то проходит, машина даже проехала. Пойду на Голоса. Короче, любым доступным способом я спустилась оттуда. И немножко даже, не немножко, а нормально так набрала сапоги снега. Но это меня не остановило там в горке я вижу какие-то фигурки подозрительные возможно это фигурки моих детей а здесь вот такие вот обрывы вот такие вот они и корни сосен но я здесь ни разу не была не путешествовала в общем иду вон там сосны вон как высоко Прекрасный солнечный денек на улице, наверное, минус 15 градусов. Я тихонечко поднимаюсь в гору, забросив все спортивно-физкультурные занятия, конечно, потеряла свою форму, отъевшись в праздники. А дорога песком посыпана, походу. Я им кричу, кричу, меня никто не слышит. Так, эта дорога мне что-то напоминает из моего детства даже. В таких дорожках крутых мы на санках катались. На санках лошадиных, санях. Так вот, с поворотами. Следы. Следы от нашего снегоката. Это точно. Я иду по этим следам. Здесь, видимо, они уходят от меня. Все дальше и дальше куда-то. Потому что слышно голоса, то я слышала детские. И следы идут. Значит, я на верном пути. Только я не знаю, как долго мне до них еще переться. А от дома-то уже далеко мы ушли. Вот тебе, пожалуйста. 800 метров от дома и лес. Настоящий лес, сосновый гор. Справа здесь, внизу под горкой, опять же. Первомайка. Вот они, следы. Вот они, следы. Вот они, следы. От снегоката и от миников. Вот они все тюром ушли. Конечно, погода прекрасная. И, конечно, я в детстве на лыжах гоняла тоже по таким крутым горкам. Каждый божий день не усидеть было мне. А они-то куда ушли? Вообще на первомайку, что ли, уволоклись? А обратно как идти? Далеко ведь? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Послышался голосок слева. И следы ведут налево. Это крикушка, наверное. Чего они там кричат? Ну, уже не так далеко. Я, наверное, на, ну, на верном пути это точно. Ну далеко ли... вижу. Я даже вижу движение каких-то фигур, которые поднимаются уже в горку. Какой леша их туда понес? Какой? Постой на это. Я за вами-то бегу. Почти что бегом. Алло! На судне. Алло! Утюги не проплывали? Алло! Я свистеть ты не умею, я бы свистнула вам. А, О, я кого-то вижу! Вы куда так далеко-то ушли? Алло! А? <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> От верблюда! Наконец-то я их нашла. Что-то они там где-то катаются. Подойдем поближе. Идется нахадать! А я забеспокоилась, думаю, куда вы так далеко ушли? Мы сюда. Мы тут каждый день катаемся. Вот здесь вот, с этого катагура? Ну так-то прикольно тут. А как домой? А там по дороге все идем и к церкви выйдем сразу же. Прям по проезжей части? Тут недалеко дорога-то? Тут нету проезжей части. А где, она? где? Получается, вот тут поднимаемся в гору. Ну? и Еще по тропинке идем и выйдем к церкви, получается. А куда эта дорога ведет тогда? Эта дорога ведет, знаете, куда? К самой церкви, где заправка, получается. Рядом. Вот церковь находится вот в той стороне. Ну? Получается, это, это у нас что? Телефонка мы ее так ну, называем. Ну так вот. Так вот. она вот там осталась, он там. А мы пойдем вот тут, как бы кругом, обойдем а, -а, -а. Ее, и и вы домой пойдете, пойдете ней, да? По тропинке. Понятно. Я решила заснять. Можно тебя потом выставить на, на мой канал? Пошли. В общем, они... они вас... решили... да! Я с тобой поеду! И вот лыжи у нас, мини-лыжи. миники называются. Ох, сейчас погонят. Надо уходить с дороги-то. Сейчас они меня тут свалят опять. Куда-нибудь надо в сторонку идти. Короче, они все Все вчетвером. А я в сукро подойду. То они меня сейчас тут зашибут. То есть, короче, куча мала поехала. С поворотом еще. Рули кричит. Вот такие наши зимние забавы в этом году. А снегокат сам придет у вас, да? К круто. Ну такая Не устали? А? Мы устали? Убирать, не Круто вы все вчетвером на один, на один снегокат. Мы, Мы на одном шестером ездили. В шестером даже? Да. На этом? Вот так вот по бокам я сидя. Не, все все не на этом? Три сюда. Максима, а руль рулит. И один стоит вот так вот сидит. Сзади. Это моя привычка. Вот я в детстве вот так же хваталась за ноги и мертвой хваткой. пинаться то не надо к ему, хрюльник-то. <свят> Маленькие нападают на больших, пользуясь тем, что они не получат по всей полной программе. Они нападают на них. Максим! Толя, не кидайся! Мам. Максим, Максимка, руль-то рулит! Я Саша сделал! А, Максим! Руль-то рулит? Убери язык, это опять болеть будет с тебя. Ты ⁇ лочкой, Никита? Поднимайся а? <С> ⁇ лочкой? Максим, такую! гонка будет? Давай, вы либо вы двоем на вериках, либо вы на... двоем на слушать. Давай берете. А. Нет, ты Спаривай. Да, Не, Не можешь одеть? Да. Давай. Сейчас помогу стой. тебе. Стой, а, стой, тебе. Помогу, а что тебе помочь? Да ты... Что Я тебя как буду Катя? Вот там. <сёсток> <сёсток> да ты лесенка, лесенка, лесенка. <сёсток> да Палки-то не бери. Палками. Да, Палки тебе фалки. они тебя не, не смогут затормозить. Не могут. Я Но... торможу. Давайте. Мне без кажется, палок не палок не без палок надо. Ты палка. неправильно держишься. Так, на полусогнутый. А, он вот так вот. Паровозиком. Они угнали за поворот. Я же они меня спиваю. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Расыпались. Ну как? А -а -а -а. <с помощи> Бросился такой. Там, тот, там валяется. Я. Это тоже без варежек, богдан -то. Да там плохо кататься. Здесь-то хорошо вообще. Я Здесь не ни машин, кататься. ничего нету. бы ты не держался, мы быстрее поехали. Ну, валяется сейчас. А что он валяется там? Не знаю. Устал. Встать не хочет. Не хочет, он устал, видать. Ленин. Что сделал? Ничего. Подпрыгнул и поехал дальше. А, ну как бы на этом, да? Не, ну так-то круто, когда колени он мягче делаешь. Нету. Мам, а? у ничего ничего нету. Где? Из тут. Красное вот образ. тут? Ничего нету. А что там должно быть? Нет, просто. Просто ничего нету? Да, просто, нет. просто. Просто щечки красные. А Они белые там случайно не у тебя? Не побелели щечки? Нет. Нет? Вот тут, -то, тут -то, вот это ну вот что-то. Да нет, это ничего. Нормально. Не обморозил. Там Главное, что не обморозил. Я уже хочу домой. Ну, пошли. Давай. Да, давай, Бери палки-то. Твои раз же едем, палки это то Бери палки. Никита, Никита, давай, Никита давай, не, давай, сможет, давай, давай, не сможет. Давай, Максим давай, не сможет давай, так пойдем. подняться. Маш, а так, посмотри, мам. Да нормально все там у тебя? Так я впереди, потому что. Я приеду и буду. Ну, теперь без Никиты. Не, Никита, все поедут, все четвером. Я не боюсь. Поеду. Давай. <с давай. <с а. Все, Максима, пойдем. Эй, подвинься! тебя! Все, Максим решил, что на коленках лучше. Какой бульдозер э, ползет. Ничего, горка-то высокая. Когда? школу кунгура выиграли. Что? Все школы-кунгуры выиграли по баскетболу. Да, ты поедешь на соревнования в Нет, После Перми, если в Пермь всё выиграть, в Москву. Понятно дело. И ну, вот так вот можем полмира приедем. Конечно. Ой, во всем быстрее, все вместе поедем. Кроме Никиты! Никита не хочет. Руки так вернутся, что. Конечно, капец. Надо варежки. Давай, кто, хватит, кто быстрее? Давай. Кто быстрее? Я сейчас сяду, поеду, я взрыв. Я увидим, внутри е. Давай быстрее! Ты не хочешь покататься? О, Да я не, не нажимаю, сейчас поверите, поверите, поверите. Да давай, не поверите. Поверите. Ну давай, мы сейчас с тобой поедем. Спасибо кто-то, черный, сейчас Да! Да! Да! Да! Да Это прикроем, Максим. У тебя уши голые. Давай прикрыть надо их. Ну-ка стой. И как это здесь капшун, Не надо! А то простын у будешь у Ты домой хочешь? Да. Ну бери палки. Так, давайте их сейчас подождем сейчас вместе. Пить. Тоже ты хочешь домой? Нет. Давай подождем. Давай, ну они нас догонят потом. Давай а потихонечку пойдем. Максим гель подымится. Ну. Мам, пошли. Ну давай мы с Толиком потихоньку пойдем, а вы нас ладно. догоните, ладно? Идем. Что там происходит? Максим! Максим! Не ми ми и все. Чем урачусь? Ну, он как на горнолыжке, видишь, поднимается? Ну, Бортиком. <свистит> Пошли, Никита, сейчас. А? Давай, домой. Да, пойдем домой. А, не, куда еще Что куда <свистит> еще? Можешь, можешь какие красивые. Можно было бы еще чуть погулять? Я бы сальто покрутила на камеру. На камеру? как ты сальто крутишь на камеру? Будете снимать, а вы крутить. А где ты крутите? Ну, у дома? Дома. У дома. Хорошо, что близко от дома прям лес да, да. вот кто живет на морзаводе да там где-нибудь в городе там нет такого леса как у нас да. на сноубордах вот а где ты? сноуборды то у вас да. у нас мы сами делаем и дерево а где вы катаетесь вот там вот там у нас это город прям и едем Нет, нельзя расслабляться Устал Один уже устал Ну это снег-то пошел, Богдан А, вот тут никак не подойти только так, что ли? Есть тропинка? А, по тропинке Сейчас подойду Но сейчас подойду, почитаем По-английски Ух ты! А что тут по-английски написано? Нашли памятник Семкова, Семяка, Бурма. Ничего себе Кордон. кордон Пенза. Это написано почему-то именно то по английски что-то написано они. Это по-немецки. Конгур. Чехосло... А! Чехословацкая, легионерам, которые отдали жизнь на пути к свободной родине, Кунгур, 1918 19 год. Вот там тоже... Это Чехословаки были тут, вот они тут. Кордон. Кордон. Это хабиб. Чехословацкая дивизия была, легионеры. Эту историю надо учить. Мемориал погибшим борцам революции в Кунгуре в 18 19 году. Мемориал. Да. Интересное дело. Но ну, здесь ведь Сибирский тракт идет. Здесь, по этой дороге, еще каторжников водили. В 14 15 нет, не в 14-м, конечно, загнула я. Когда Петр Первый-то начал... Слушайте, в 18 веке точно здесь водили каторжных по этой дороге и которые умирали, их вот в этой церкви отпевали и хоронили. Здесь же кладбище. Так, теперь мы благополучно возвращаемся домой моей любимой тропочкой, по которой я раньше ходила с палками, пока меня не напугали в кустах кое-кто. А! На Новый год? Ну Но... я ж на камеру все записываю. Богдан, так... дык, чё дык? Вырежете. Так чё, слушай, это? Продавали, что ли, вы их? Да не, мы тебе поставили, тут там вот такие. А под ногами взяли такую А с кем ты ходил? С Никитой. Вот здесь я яму какую-то находила. Я думала, что это склеп. Вот здесь вот, вот тут вот, да. Здесь в этом месте. Ставай, давай, ты бегаешь, бегаешь, опять упал. Я доруйте, я сила льва. Сила льва. Так. Наш элеватор. На нем много-много всяких антенн. сколько на нем антенн. на элеваторе, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь или даже девять. На подступах к дому решили прокатиться еще раз на снегокате. Целой толпой засели и поехали в гору вниз. Один раз уже свалились. Все в повалку. Непонятно. Никита, Максим, Толя и Богдан. Продолжают дурить. Итак, на этом счастливом фрагменте я заканчиваю. Свое видео про прогулку.